Путешествие по этим мирам, коллеги, зависит как раз от того механизма, с которым вы будете магически взаимодействовать с системой. Как я вам сказала, их, их два. Да? Первый метод, метод охотника, второй метод земледельца. То есть либо вы либо в нем живете, либо охотитесь за семьи. Вот Человек, который живет в мирах, он воспринимает каждый мир. Ванахейм, Йотунхейм, Асгард. Мир Хель, мир Свартальхеймы и так далее, все миры, которые здесь прописаны, как мир реальный. То есть физическое пространство, населенное некими существами, имеющие климат, имеющие культуру, своего рода цивилизацию и так далее. Человек, который охотится за силой, будет воспринимать эти миры как канал, как объем некой информации, которая позволяет тебе, находясь здесь и сейчас, как бы подгружать в свой внутренний виртуальный компьютер информацию из других миров, отдавая, конечно же, что-то адекватно взамен. Что мы отдаем взамен? Либо жертвы, либо время, либо другую информацию, в зависимости от того, с каким миром мы взаимодействуем. Метод вы выберете сами, коллеги, он индивидуальный. И никто не имеет права вам сказать, такой метод правильный, а такой метод неправильный. Да? Надо за силой охотиться, не надо ее переживать. Или наоборот, надо ее переживать, а насильничать не надо. Да? Методы разные. Вопрос эффективен или неэффективен. Возможно комбинированный подход. С каких-то миров вы будете получать информацию, в каких-то жить. Попробуйте это пропустить через самого себя. Главное, не упирайтесь во что-то одно. Помните, у, каждой, у каждого элемента в вашем сознании есть противоположность. И эта противоположность, она то, чем не является этот самый элемент. Как вот вы свой измерите, таким будет и тот, который вы определяете, да, с которым вы устанавливаете связь. Это очень такой реалистичное состояние погруженности в традицию, когда вы понимаете не слова, а потоки перетекаемых энергий. Каждая руна она включает определенную своего рода энергию и своего рода поток. Этот поток либо проходит через ваш разум с вашим телом, либо проходит рядом с вами. Да, то есть вот Вы будете это также определять. Миры, которые были созданы богами, они как раз были созданы для того, чтобы, во-первых, сохранить этот принцип граничности, который задал великан и мир. А с другой стороны, не делать великана и мира безжизненным, расстрелен ⁇ трупом. Все должно быть совсем соединено. Оно все должно быть совсем соединено. И они соединили. Не сразу у них получилось. Да, легенды нам рассказывают о том, что и богам досталось на орехи. Да, когда к ним три норны постучали и сказали непорядок, коллеги, непорядок. Мы будем с вами об этом говорить и о норнах, и о том, что это за девы, что это за устроители, которые имеют право указывать богам. И почему Вельва, которая видела все изначально, описывает с момента сотворения миров, что это такая за сила взгляда. Мы об этом во всем с вами будем говорить. Каждый миф, каждая легенда требует своего индивидуального рассмотрения. Мы можем изучать традицию махом, как мы это обычно делаем, читая легенды и сказки, просто создавая впечатление, просто смотря что оно как бы само всплывет на поверхность. Вот она какая-то пена всплывает на поверхность. Вот это вот итог, да? как бы мораль сей басни такова. Да? Ну, Собственно говоря, на этом басни и заканчивается. А здесь моралей огромнейшее количество. И позволит нам увидеть эти морали как раз то самое качество, о котором я говорила с самого начала, правдивость. Потому что если это все было бы причесано, прилизано, приглажено, сдобрено и помыто, то тогда никакой, никакой морали быть не может, мы бы увидели только то, что нам показывают. А поскольку у богов не стояла такой задачи показать нам что-то конкретное, а стояла задача передать информацию максимально честно, для того, чтобы мы могли эту информацию взять, приложить к сегодняшней реальности, исправить допущенные ошибки и создать миры по новой, начиная от точки сингулярности Мидгарда в своем собственном сознании, развернуть себя на все девять миров, закрепить через руны, через пару свою, через полярность, через силу, сделать ту реальность, которую они когда-то нам Подарили. Да, она не выдержала жестокой конкуренции ложью. Она не выдержала, это правда, жестокой конкуренции искусом пойти по пути наименьшего сопротивления. Измерить честь деньгами, измерить доблесть рабами. Выбрать правителя не по доблести, а по крови. Это ведь началось только в период христианизации. Раньше так правителя не выбирали, в том числе и на Руси. Кого крикнули, тот и король, в смысле царь, в смысле князь, в общем, в смысле, да. И там то же самое. Не было королей, был общий тинг, да, и был какой-то конунг, который задача-то его была водить воинов в набеги, в походу за добычей. А потом это немножко изменилось. Это вот византийская традиция, да, южная традиция, преемственность власти, борьба за власть, не по доблести, а по крови, не по крови, а по закону. Это все пришло из других традиций. Наивность людей, привыкших жить честно, не предполагает, что кто-то может лугать не предполагает, что кто-то может не подозревать о том, что он лжет. <с> Вообще парадокс. Вот это, конечно, сделала систему уязвимой. Да. Но это же сделало ее сильной. Потому что любые... Искусственно созданные системы, системы, пропитанные ложью, системы, в которых хотя бы слово завуалировано, приглажено, исковеркано или убрано, перестает быть рабочей традицией, перестает быть рабочей схемой. Мы не можем ее использовать, как мы не можем сейчас использовать славянскую матрицу, которая в свое время была очень сильна. Другое дело, что она очень сильно коррелирует с древом Эгдерасиль, с некоторыми исключениями, но ее нет. Нет славянских рун. Все, что сейчас делается, это попытки найти свое. Хорошие, благородные попытки, их не надо умолять и приумножать. Если попы убили славянскую традицию, ничего, мы напишем новые. Мы напишем новые легенды, мы сделаем свои руны, мы их наработаем. Всё можно создать сначала, если не забывать одну важную вещь очень важную вещь, которая, по сути, даже если бы ничего не донесли, а донесли только это, то это было бы уже немало. Лгать нельзя. нельзя. Какой бы ни была противной правды, она все лучше, чем приглаженная ложь. Вот эта информация, она лежит в каждом мире, в каждой системе, в каждом блоки, которые названы здесь определенными мирами. Легенды будут нам описывать и как создавались эти блоки, и как они связывались друг с другом, эти миры, и какие там правила, и какие законы, и кто владыки являются в этих мирах, какие миры существуют, какие нет, какими связи остались, с какими связи порушились. Это все мы будем изучать. Будем изучать долго, до того момента, пока мы не дойдем до системы принятия решения. До момента принятия решения миф о Рагнарёк, о битве богов, он как раз и будет той самой ключевой точкой, когда нам нужно будет стать тем богом, которого мы откроем для себя как своего, по сути, как самого себя. В этом качестве, коллеги, я сразу вас хочу как бы предуспокоить, ибо очень многие из вас уже нашли свою силу или нащупали ее, и она никакого отношения к скандинавскому пантеону не имеет. В этом нет абсолютно ничего удивительного. Когда мы говорим о Боге, просто ни на одну минуту не забывайте, мы говорим о сознании, которое может проявляться в совершенно разных ипостасях. Но проявилось же оно в вас, почему бы его не проявиться в другом боге, в дереве, в камне, в животном. И это все тоже вы, это те самые кванты, которые просто живут в другой форме. Поэтому скандинавская традиция и система скандинавских богов, она тем и хороша, что она настолько многогранна и многопланова, что не умолит никакого другого бога, который проявился в вашем сознании, как раз наоборот, позволит лучше его распознать, лучше его узнать, увидеть наличие или отсутствие собственных ошибок. Лучшее понимание и более крепкую связь. Потому что если бог, например, Один, проявился в боге Тоте, в боге Гермесе, там, например, и в боге Свароге, и вы с Одином установили какую-то связь, и параллельно с этим ваша связь с Одином, с Гермесом, с Тотом, со Сварогом также стала не менее мощна, чем с богом Одином, это значит, что вы четырехкратно усилили вашу связь. А значит, четыре раза стали сильнее, умнее и, возможно, более магически раз. Движение идет всегда последовательно. И это самое безопасное движение и самое законное. А закон, он связан с честностью, по крайней мере тот закон, о котором мы с вами будем говорить. Не может закон быть нечестным, говорили северные пращуры. Не может закон быть нечестным, поэтому если есть закон, значит, он однозначно честный. И мы с вами тоже будем жить по этому правилу, но мы не будем иметь в виду законы, которые сделаны нечестными людьми. Мы просто не будем за ним называть их законами. Будем называть их социальными правилами, которые сейчас навязаны вашей реальности, но это не закон. Закон это то, что невозможно нарушить, потому что нарушив подобного подобный закон, ты как будто надрезаешь собственную систему я еем, собственное древо я есим, обрубаешь какой-то корень, а потом еще один, а потом еще один, а потом твое дерево заваливается, достойное только на растопку. Вот этот тот самый внутренний закон, который проявится в вас как не то, чтобы девиз, а как абсолютнейшее точное определение той силы, которая есть судьбой. И вы его не пропустите. Я вас уверяю, не пропустите. Если, конечно, заранее откажетесь от ожиданий. Просто откажитесь от ожиданий, не ставьте лишних параллелей, не ставьте знак равенства там, где вы пока не уверены, что его надо ставить. Напротив, если есть возможность не ставить знак равенства, не ставьте. Он будет сам поставлен, когда будет необходимость. Вот это наша с вами будет важная задача, как бы вот конва, сама канва, по которой мы пойдем. Пока как слепые по веревочке протянутые, а потом вы сами уже станете плести эту веревочку, потому что от слепоты не останется уже ничего. Появится другое качество распознавания, которое к человеческому не имеет никакого отношения, ни глазами не ушами, не на ощупь, а чем-то иным, чем-то таким, что никогда, никогда, никогда не лжут. Все, что вы найдете в сагах, в эдях, в преданиях, даже в этом же самом интернете, на форумах, читайте. Ничего не лишнее. Читайте. Сказать вам, выкиньте все книжки и не читайте их неправильно, наверное, будет. Да? Сектантство таких попахивает. Слушайте меня, не слушайте никого. Нет, наоборот, я вам скажу, слушайте всех, а выводы делайте только сами. Я со своей стороны обещаю вам рассказать то, что вы не найдете ни в книгах, ни в интернете, ни на форумах и даже в преданиях. Хотя, конечно, опираться по большей части мы будем именно на них, а не на чь-то мнение. И тем не менее будет важно ваше первое впечатление. Вот то самое впечатление, когда вы первый раз прикасаетесь, первый раз прикасаетесь какой-то силе, не когда вас ведут, а когда вы просто вот подошли к этому граню, подошли к этому краю, притронулись не преодолевает препятствия, не преодолевая эту границу, и просто прислушивайтесь к своим ощущениям, а что говорит эта грань, она рада вам, она боится вас, она не любит вас, она хочет вас, она не хочет вас. Вот это первое ощущение, оно будет очень-очень важно. Не надо о нем рассказывать, но вы его себе запишите. Это важно будет для вас, для потом, для дальнейшего понимания. Потому что когда вы будете углубляться уже в понимание мифа, и такая реакция станет для вас более понятна. Потому что иначе не, раз, не объяснить, а почему так на меня реагирует та или иная сила. Или это я на нее так реагирую, или это она на меня так реагирует. А вот когда погружаемся в систему знаний, в систему информационного наполнения себя глубинным пониманием мифа, и реакция становится понятна. И ответ на вопрос, кто на кого так реагирует, тоже вполне-вполне очевиден. Таким образом, коллеги, нам предстоит и ждет нас очень увлекательное путешествие. Я действительно хочу дойти, пройти этот путь вместе с вами со всеми. Очень надеюсь, что силы будут не то чтобы милосердно, но в какой-то момент снисходительный. А, потому что человек все таки да, несчастное существо, пары у него нет. <пара> пары у него нет, и не все миры ему открыты. А, но все таки что-то у него есть, и вот это что-то поможет нам понять то, возможно, что не понимали наши пращуры, а возможно даже то, что не понимают наши боги. Помните, с богами спорить можно. Предшественники доказали, можно еще как. И вы тоже будете с ними спорить. Но между спором и хамством две большие разницы. Поэтому, коллеги, помните, вежественных любят все. Вежливость по отношению к богам, внимательность к их, Советом, внимательностью к просьбам и даже требованиям. Залог того, что контакт между вами будет взаимоуважительным. Не только вы будете их уважить, но и они вас. И ваши ошибки воспринимать с пониманием. И ваши глупые детские, человеческие потребности снисходительно и так далее. Научитесь этому. научитесь и Жизнь ваша станет гораздо более полна. Единственное, чего я вас заклинаю, это не нарушать самое главное правило. Возьмите себе обед, гейс, приколотите его себе в мозг. Не лгать никогда, ни при каких обстоятельствах, никому, даже по мелочи, даже по малости, даже по привычке. Попробуйте с этим справиться. Потому что если не будет этого главного качества в сердцевине, в ядре вашего разума, то все остальное, что вы наработаете, протухнет сразу, как прекрасное сочное яблоко, внутри которого гнилая косточка. оно начнет тухнуть изнутри. Оно будет прекрасно выглядеть, И даже до какого-то момента вполне себе достойно пахнуть. Но рано или поздно эта гниль прорвется. И мне будет очень жаль, если таковое случится, потому что это не поправляется, невосполнимо, невозможно потом начать все сначала, когда сердцевина не гнила. Я желаю вам все чувствовать и понимать правила правильно. правильно. И никогда не опускаться до того, что ваше сердце станет дурно пахнуть.